Привет! Сегодня мы будем разбирать решение задачи Акари. Условия следующие. Разместите лампочки в некоторых белых клетках так, чтобы все белые клетки были освещены. Лампочка освещает все белые клетки в четырех направлениях, до ближайшей черной клетки или до границы сетки. Лампочки не должны освещать друг друга. Число в черных клетках показывает количество лампочек в четырех соседних клетках. Но я буду обозначать лампочки кружочками, то есть, что означает вот эта двойка, где-то в двух клетках соседних, здесь, например, и здесь, будут расположены две лампочки, а здесь лампочек не будет. И лампочки освещают значит, всю вертикаль до клетки черной или до границы и всю горизонталь, то есть, эти лампочки освещают вот такие вот участки. Соответственно, вот здесь лампочка уже быть не может, сколько она будет освещена. Значит, она будет, например, вот здесь, ну и вот здесь. Соответственно, тоже она освещает вертикаль и горизонталь. Значит, возле всех указанных чисел должно быть нужное количество лампочек. Здесь две, здесь одна в единичке, у двойки тоже две. Ну и, безусловно, могут быть какие-то лампочки, расположенные просто в чистом поле, которые ни к какой цифре не относятся тоже условие не запрещено. Итак, все поле должно быть освещено. И все обозначенные на схеме числа должны указывать количество лампочек в соседних клетках. Четырех соседних. Если они конечно, свободны. Особенность задачи в том, что есть много небольших задающих чисел, двойки единички, но они расположены очень плотно. То есть они либо в соседних рядах, либо в одном ряду. Поэтому лампочки расставлены в одной цифры влияет на лампочки у соседних цифр. То есть если мы, допустим, это от предположения предположим, это двойки, я с нее начну, да? Лампочки стоят вот так. Предположение. Вот так. Они вот так вот освещают свои ряды. В этой двойке две клетки освещены, а две лампочки ставят нужно. Ставим здесь и вот здесь. Двойка то у нас все закрылась. Вот. Но эти лампочки теперь освещают эту двойку здесь и здесь занято Значит, лампочки ставим здесь и здесь ну тогда я продолжаю эту двойку у вот этой двойки только вот здесь остаются свободные места не освещено вот у только здесь смотрите, вот это наше предположение, казалось бы, да, оно вызывает очень длинную цепочку вынужденных ходов которые мы сейчас доведем до завершения здесь и вот последняя двойка Здесь и здесь. И если бы мы продолжили эту цепочку, то эта двойка вызвала бы необходимость поставить лампочки здесь и здесь. То есть круг замкнутый и его можно разница любого места. Начиная с этой двойки или с этой, или вот с этой, поставив две лампочки вот так, мы вынуждены будем пройти весь круг и оставить лампочки единственным образом. Что это нам дает? А до этого следующее, если мы теперь нарисуем вот в этом месте нарисую освещенные участки, да, то получим, что вот у этой двойки три клетки освещены соседних, и мы можем поставить только одну лампочку, а нам нужно поставить две. То есть наше предположение, что лампочка расположена так, приводит к противоречию. Оно неверное. И так лампочки быть расставлены не могут. И эта информация нам может пригодиться. Поэтому я сейчас немножко запишу, чтобы не загромождать рисунок. Я сделаю еще и попроще. То есть я возьму, нарисую вот такие вот отрезки жирные, которые означают две лампочки по краям отрезка. Так две лампочки у нас стояли, да? Так. Так. Ну и так далее. У каждой двойки у нас, у нас стояли две лампочки на концах желтого отрезка. Получилось у нас такое золотое кольцо. И смысл этого кольца в следующем. Ни на одном из этих отрезков желтых не может быть две лампочки. Как только мы ставим две лампочки, мы получаем замкнутый круг из таких вот лампочек, и эта двойка у нас остается неохваченной. То есть решение дальше подождать нельзя, оно будет уже неверным. Ну, смотрите, а картинка у нас симметричная. Поэтому если я сделаю предположение другое, Две лампочки мы теперь уже по-другому расправляются в эту сторону. Да? Тоже не освещают. Но они будут слишком сказать, повторяться. да. Идея такая же. Эта лампочка будет здесь. У этой двойки будет здесь. У этой двойки будет здесь. Ну, и так далее. Пошла та цепочка, но в обратную сторону. И у тех же самых двоек... Ну, картинка такая у нас удачная. Вот и... Что мы получим в итоге, вот этой двойке сюда. И опять круг замкнулся. В этой двойке мы ложим поставить лампочки вот здесь. И что это нам дает? А дает нам тоже же самое противоречие той же самой двойка, если мы здесь проведем И вот здесь. То это несчастная двойка снова осталось без лампочки. Одну поставить можно, вторую ставить некуда. То есть такой круг лампочек расставленных, тоже является неверным. Поэтому надо тоже эту информацию зафиксировать. Ну, назовем это теперь уже, ну, не знаю, зеленым кольцом. То есть я возьму зеленый цвет и нарисую вот такие вот. Мы отсюда начинали. Отсюда я начнем. Вот зеленый отрезок. наша так у нас есть золотое кольцо, вот еще зеленое кольцо. Так. И теперь... Сформулирую общий вывод, который мы из этого сделаем, да? То есть на желтом отрезке не может быть две лампочки. Будет противоречие. На зеленом не может быть две лампочки. То есть у каждой такой двойки на зеленом отрезке ровно одна лампочка. И на желтом отрезке тоже ровно одна лампочка. Только в этом случае у нас есть шанс найти решение. Если в какой-то момент мы получили две лампочки на отрезке на таком, на зеленом или на желтом, то дальше можно не решать решение мы закончим можем будет противоречие подготовительная работа закончена начнем расставить лампочки но ну, мы обратили внимание что это двойка она является таким камнем преткновения ну или центром силы она многое влияет и порой мы с нее начать решение ну вот такое предположение допустим здесь у нас стоит лампа тогда вот этого вот у отрезка Лампы ни не стоят. А это невозможно. Мы выяснили о каждом желтом отрезке. Должна быть ровно одна лампа. Значит, что? Значит, наше предположение неверно. И здесь лампы нет. Вот этой двойки еще три есть места, и могут быть лампы. Опять же предположение. Предположим, здесь нет ни одной лампы. Тогда они находятся обе здесь. И тогда у нас проблема с этой зеленой. С зеленым зеленым отрезком. Потому что мы можно поставить здесь ровно одну лампу но оба поля освещены уже значит такое предположение тоже неверно и правильным решением будет встать лампу вот здесь ну, сразу вычеркиваем те места, которые она освещает и что получается, что на этом желтом отрезке здесь лампа которая освещает вот эту точку значит здесь лампа вот единички может быть только одна лампа. Значит, здесь их нет. Значит, на этом желтом отрезке вот здесь лампа. Значит, здесь ее нет. Сейчас опять будет длинная цепочка. Значит, здесь она стоит. Здесь ее нет. А, так что еще? Вот уже вот отрезка. Здесь нет, значит, здесь есть. Значит, здесь нет. Здесь есть. Здесь нет. Ну вот, наконец-то вот нарисовалась вторая лампа, которая освещает вот этот это поле. У этого зеленого здесь лампа. А здесь нет. Значит, здесь есть. У вот этой единичка это поле освещено. Этой лампой. И вот этой лампой освещено вот это поле. Так, а еще вот здесь у нас освещено. Значит, у вот этой зеленой здесь. Тогда здесь освещено. Лампа здесь. Так, теперь посмотрим вот на эту вот единичку. У нее два поля уже освещены. Значит. Оставшаяся по находится либо здесь, либо здесь. Но тогда вот здесь вот лампа быть не может у двойки. Значит, вот освещено либо этой вампа либо этой. Значит что? Мы делаем вывод, что вот здесь лампы нет. А то вот этой двойки лампы расположена вот так. Одна, вторая. Здесь поле освещено становится. Ставим лампу воднички здесь. Она освещает здесь, лампа здесь. Ну дальше опять освещено, поставили. Так, эта двойка освещает вот здесь. Здесь стоит. Здесь нету, здесь есть. Так что еще здесь нету. Здесь есть. Здесь нету. А вот ничка лампа стоит уже, да? Здесь нету, здесь нету. Вот и зеленая здесь. Нет, здесь есть. Так, что мы еще? Осталось вот здесь незаполненное что-то. Значит, посмотрим. А вот единичка здесь священо, Значит, лампу может быть только здесь. Здесь ее нет. И здесь нет. И здесь. То есть мы эти все цифры расставлены. Мы все охватили. У каждого числа. Только вам сколько написано. Вот. Но осталось проверить, не осталось ли у нас не освещенных участков. То есть может на против день чат поставить еще лампу в пустом месте без цифр. Значит, ну, возьму другой цвет синий. И буду вычеркать все освещенные участки прямо постоянно Вот возьмем эту лампу нижнюю. Она освещает так. Это освещает вот так. Так, это посвящает сюда некоторые по два раза, но это не запрещено правилами. Так, это вот здесь, это здесь. Тут. Так. Ну вот я все нарисовал. Вроде бы. И вот оно самое то самое место, которое осталось несвещенным. Нам ничего не остается, как нарисовать здесь последнюю лампу. Ну, собственно, все. Задача решена. Спасибо за внимание.